Всем привет! Мы рады вас приветствовать на канале Skyns TV. Ваша единственная задача подписаться и наслаждаться просмотром видео. Сегодня вы узнаете о удивительных способностях человеческого мозга. Человеческий мозг является важнейшим органом человеческого организма, помогающий нам принимать, обрабатывать мысли, выполнять определенные действия чувствовать материальные и эмоциональные качества. Если говорить откровенно, то мы не слышим ушами и видим не глазами, а определенными участками коры нашего головного мозга, которая способна обрабатывать информацию визуально и морально. Добавок к этому наш мозг, способен вырабатывать различные гормоны удовольствия, вызывать неограниченное количество приливов сил и удалять внешние и внутренние боли. Я могу привести примеры и сравнения. К примеру, памяти нашего мозга соответствует значению 2,5 петабайтов или же 2,5 миллиона гигабайтов. В сравнении к этому примеру вы можете скачать фильм в HT формате продолжительностью. Внимание! до 350 лет. Мозг как бы является нашим лидером по энергопотреблению в нашем организме, отвечающий за все наши действия и за органы Согласно некоторым данным, на него работает 15% сердца, и он потребляет около 30% кислорода, получаемого от наших легких. Примерно 95% тканей мозга формируется к 17 годам, а остальные 5% на протяжении всей жизни. Последние эксперименты подтвердили, что мозг не чувствует боли. Дискомфорт может чувствовать оболочка, внутрь которого заключен наш мозг, вследствие чего мы чувствуем головную боль. Хочу отметить, что человеческий мозг поддается практически любым навыкам и улучшением по средствам усилий, что делает ваш мозг намного эффективнее по выполнении определенных задач. На этом мой видеоролик подходит к концу. Я надеюсь, что вы подписались на этот канал, для того, чтобы не пропускать полезные видео. До скорых встреч! С вами был канал Skyns TV.